домика в деревне Ой, у меня сегодня конечно такая случилась шутливая ситуация и я бы хотела рассказать вам ее на канале клуб садоводов хабаровска проводился конкурс александр хозяин канала провел конкурс он подготовил очень хорошие справочники такие информационные в подарок тем, кто участвовал в розыгрыше. Ну и поскольку я была в отъезде, я с опозданием откликнулась на то, что я там выиграла этот справочник. Вот я его сейчас несу с почты. Но что самое удивительное, мы списались с ним ВКонтакте, и я сама, это моя ошибка, написала неправильно адрес доставки. То есть я вообще не указала города, куда доставлять вот это письмо. И он такой чудак тоже у него есть видео на эту тему. Волгарт отправляю, только написано Республика Татарстан, улица и более ничего. Мне это вообще <laughs> такое чудачество, да? Это я виновата, но и он не досмотрел. Но дело в том, что все это дошло, друзья мои. Вы понимаете, когда все это было в почтовом ящике, удивлением не было границ моим по индексу. Нашли место проживания, которое указано на конверте. Ура нашей почте! Друзья, я просто в восторге от того, что, что сегодня произошло. Ну это чудо какое-то, по-другому не скажешь. Я ему написала об этом. А у меня супруг говорит, да, есть чудаки в Хабаровске. Пришло письмо от чудака из Хабаровска. Ну, это не в обиду, конечно, это в шутку. Так что справочник садовода из Хабаровска дошел, даже не имея назначения, э, да, даже не имея понятия на конверте города. Так что почта работает, друзья мои. Будем доверять услугам почты. Вот так выглядит этот справочник. Тут очень много э, рассказывается о винограде. Мы тоже вот начали сейчас заниматься виноградом. Посадили первые пять кустов, вот, им по два года. И, Александр, спасибо тебе большое за этот справочник. Здесь много-много очень полезной и нужной информации. Привет тебе, чудак из Хабаровска! Из нашего Татарстана. Всего тебе самого доброго. Развитие твоему каналу. Друзья, заходите на канал Александра. У него очень интересно. Всех вам благ. И пусть работает наша почта. Да здравствует. Почта России.